Привет всем, меня зовут Данил, вы на канале Заблотвей. Хочу поблагодарить вас за 400 подписчиков. Сегодня я хотел бы рассказать об таком приложении, которое вам поможет накрутить лайки, просмотра видео ТОП. Заходим в приложение. Загружается. Как вы видите... Э, валюта у нас бесплатная. Вы просто выполняете задания, которые у нас есть на сайте. Также вы можете кликнуть на рекламу и тем самым получить бесплатно 10 монет. Как э, добавить задание? Заходим в плюс, нажимаем просмотры, подписчики, лайки, дизлайки или комментарии. Нам нужны подписчики, и вставляем ссылку обязательно на видео, а не на ссылку на канал. Нажимаем галочку, нажали, далее. Тут мы выбираем сколько нам получается лайков надо, ой, подписчиков. И получается цену за подписочка. Добавляем отлично наше задание. И получается наша задача выполняется. Также мы можем бесплатно получить наши монеты, поделиться этим приложением, либо оставить отзыв в Google Play и так получить бесплатно монеты. Сейчас ждем несколько минут или часов. Наши подписчики, которым мы купили, можно так сказать, придут на канал и этот способ действенный. Как вы видите, на канале была 2 подписчика, я вам не показала уже 5 подписчиков. Этот способ действенный, так что вам советую. И не забывайте, за это может, могут заблокировать ваш YouTube-канал. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписываемся на канал. Всем удачи и всем пока.